Здравствуйте, дорогие друзья, зрители, подписчики! С вами астролог Марина Скади. Подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, если зашли впервые, чтобы больше знать об астрологических событиях. Сегодня поговорим об астрологической погоде на неделю 12-18 июля 2021 года. Традиционно приглашаю вас в мой телеграм-канал, в котором я размещаю информацию в текстовом формате и дублирую видео из Ютуба. Заходите, подписывайтесь. Буду рада вас видеть в моем телеграм-канале. С 12 июля Меркурий движется по знаку Рак. Поздно вечером 11 июля планета вошла в этот знак. Люди становятся чувствительными к словам и информации. В целом при таком транзите до 28 июля мысли заняты личными и семейными делами. Луна растущая в течение недели. Происходит прилив энергии и рост. В это время люди активно вовлекаются в вопросы и ситуации. Это время движения. В делах ощущается развитие. Возникающие в это время проблемы окажут влияние на будущее. Но даже болезненный опыт может привести к позитивным преобразованиям. В течение недели многие получат дополнительную информацию и смогут продвинуть дела с учетом новых обстоятельств. Появляются возможности, требующие дополнительного исследования. А выбранное ранее направление, скорее всего, придется корректировать. Это неделя кармической перезагрузки. Белая луна 13 июля, а Черная Луна 18 июля меняют знаки зодиака. Посмотрите, пожалуйста, видео. Ссылки в закрепленном комментарии. Чувствуется соединение Венеры и Марса. Точный аспект 13 июля. На этой неделе усиливается потребность в романтике, любви.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 Методами можно рассмотреть любую ситуацию и найти выход. Далее по дням недели. Понедельник, 12 июля. Растущая луна в Льве соединяется с Венерой и Марсом. Меркурий движется по знаку Зодиака Рак и образует гармоничный аспект с ретро-Юпитером. Благоприятный день, особенно для романтических семейных отношений, совместных поездок и путешествий. Также подходящее время для того, чтобы заниматься своим продвижением, рекламой, общественной деятельностью. Удачно решаются юридические вопросы, развиваются связи с иностранцами, отлично протекают сделки, купли, продажи. Появляется тяга к комфорту, к хорошим компаниям. Многим хочется развлечься, отдохнуть. Поэтому существует большая вероятность проспать на работу так как люди склонны потакать своим слабостям. Хотя лучше воспользоваться положительным потенциалом этого дня, чтобы успешно решить многие текущие проблемы и деловые вопросы, особенно касающиеся недвижимости, шоу-бизнеса, услуг и предметов роскоши. Хорошее время для контактов с публикой, проведения рекламных мероприятий, для стабилизации отношений в служебной сфере. Удается совмещать решение некоторых деловых вопросов и личных дел. Период Луны без курса во Льве с 15.32 до 11.30. Вторника, 13 июля. В этот день растущая Луна в знаке Девы с 11.30. Не планируйте на утро важных дел. В период Луны без курса часто возникают противоречивые ситуации. Срываются планы. Белая Луна, светлая кармическая точка, переходит в знак Козерога до 12 февраля 2022 года. Видео подробное есть на моем YouTube-канале. Ссылка в закрепленном комментарии. Венера соединяется с Марсом. Венера отвечает за чувственность и желание, за то, что нам нравится. В том числе и в интимной жизни. Марс в наибольшей степени отвечает за сексуальный темперамент, стремление добиваться и покорять, за самоутверждение. В том числе и за счет партнеров. В этот день, как и в течение всей недели, страсть усиливается. Существенно увеличиваются сексуальные потребности. Между мужчинами и женщинами сильное притяжение. Легко добиться внимания желанного партнера. В этот день, в принципе, любые цели достигаются. С 11.30 луна в Деве. После яркого, насыщенного события львиного влияния на ночное светило, транзитная луна в Деве возвращает многих людей к реалиям жизни. На первый план выходит работа, обязанности. Возникают бытовые вопросы, требующие решения. В целом день благоприятный. Желания и действия совпадают. Хорошее время для установления партнерских взаимоотношений, личных и деловых. Среда, 14 июля. Растущая луна в Деве в гармоничном аспекте с Ураном. Люди становятся светливыми, как будто боятся чего-то не успеть, слишком возбудимыми, что может приводить к ссорам и конфликтам, часто вспыхивающим из-за пустяков. Люди активно вовлекаются в процесс, особенно если это связано с новыми и прогрессивными методами, нестандартными подходами. Хорошее время для реорганизации производства, обновления оборудования, внедрения инноваций. Многие имеют некоторое представление о том, какие вопросы развиваются, но все еще не обладают достаточной информацией, поэтому готовы к обучению, развитию определенных навыков. В этот день можно сдвинуть с мертвой точки давно застрявший процесс, либо затянувшийся во времени. И образно оторваться от земли. Подходящий день для обсуждения или запуска новых проектов с друзьями и единомышленниками. Если вы планируете онлайн мероприятия, вебинары, прямые эфиры, в среда, 14 июля идеально для этого подходит. Люди заинтересованы в практических знаниях, во взаимной пользе. Хотят узнать, будут ли их идеи работать, имеет ли конкретный человек потенциал для построения взаимоотношений с ними. Четверг, 15 июля. Растущая Луна в Деве в оппозиции с ретро-Нептуном и Трином, гармоничным аспектом с ретро-Плутоном. Привет Луна без курса с 9.45 до 17.30, после чего переходит знак зодиака весы. Утро очень ресурсное. Если успеете начать важный процесс, работу до 9.45 утра, то результат будет впечатляющий в самом хорошем смысле этого слова. К вечеру Луна, проходящая транзитом, в знак весы попадает под влияние символа любви и красоты Венеры в жизнерадостной воздушной стихии. Все это способствует улучшению общения между представителями противоположного пола. Также помогает устанавливать новые знакомства, гармоничные, дружеские и любовные взаимоотношения. В ближайшие два дня работники сферы красоты, искусства и юриспруденции получат хороший приток клиентов и денег. Процветают магазины, торгующие дорогой, элегантной одеждой, ювелирными украшениями, драгоценностями и бижутерией. Также салоны красоты, парикмахерские, фотостудии. Прибавится заказов у тех, кто готовит кулинарные изделия на заказ. Вообще все, кто... Об... Кто соблюдает баланс эмоций в отношениях с клиентами, почувствует прилив денежных поступлений. 15 июля солнце в гармоничном аспекте с ретро-нептуном, а это усиливает творческое воображение. Прислушайтесь к голосу своей интуиции. Обращайте внимание на знаки, поступающие извне. Это хороший день для укрепления или завязывания отношений с иностранцами. Пятница, 16 июля. Растущая Луна в весах в напряжении с Меркурием и гармоничном аспекте с ретро-Сатурном. Благоприятный день для профессиональной деятельности, но могут возникать сложности в сфере семейных или романтических взаимоотношений. Если всплывают на поверхность проблемы в личной жизни, то многие задумываются над тем, стоит ли им упорствовать и решать их, или же лучше бросить все это. Хорошее время для напряженной работы без расслабления. Это не время для созерцания. Это горячий период действий, активности. Возможно, все это наполнено конкуренцией, вперед на полной скорости, внимательно отслеживая за возможными препятствиями. И такой вот способ действий, наиболее подходящий в пятницу 16 июля. Если вы начнете какой-то курс обучения, то полученные знания обязательно пригодятся в будущем. Подходящий день, чтобы начать работу над новым проектом. Может быть, книгой, картиной, собирая все необходимые для этого инструменты. К полнолунию 24 июля вы многое успеете сделать. У вопросов, касающихся бизнеса, сделайте предварительную работу, вкладывайте деньги в небольшими порциями следует соблюдать осторожность и не инвестировать больше чем необходимо для ваших интересов суббота 17 июля растущая луна в весах до 21 37 после чего входит знак скорпиона и образует гармоничный аспект с ретро юпитером В течение дня луна строит гармоничные аспекты с венерой и марсом напряженный аспект Солнце, а также с ретро-плутоном. Здесь Луна на вершине кардинального Тау-квадрата. Период Луны без курса с 14.05 до 21.37. Энергетически мощный день, насыщенный разными событиями. Если внутри накоплено много противоречий, непроработанных страхов и проблем, то внутренние конфликты страхи и травмы живущие в подсознании, могут стать причиной сложных состояний вообще в процессе длительной эволюции подсознание возникло как средство защиты сознания от лишней работы и непереносимых психологических нагрузок но к вечеру все скрытые проблемы могут рассвести буйным цветом до двух часов дня благоприятное время для любых тел особенно для решения вопросов строительства техники, сферы услуг, недвижимости. Напряженная физическая деятельность – это хорошая возможность сброса накопившегося напряжения. Для налаживания семейных отношений также подходящее время. Выяснение отношений кажется конструктивным для брака и полезным для обеих сторон. То же самое можно сказать и для романтических, любовных взаимоотношений – день благоприятен для переезда перемены места жительства воскресенье 18 июля растущая луна в скорпионе в оппозиции с ураном и квадратуре с ретро сатурном черная луна из тельца переходит в знак близнецы до 15 апреля 2022 года подробное видео по ссылке в закрепленном комментарии посмотрите пожалуйста накопленные переживания Тайные страсти, мечты, обиды готовы выплеснуться из подсознания, невзирая на последствия. Стремление к власти, чрезмерная эмоциональность, немотивированная ревность могут перекрыть возможности духовного роста и преображения. Лучше избегать пребывания в толпе и в метро. Солнце строит оппозицию с ретро-плутоном многие осознают необходимость трансформации существующего положения вещей. Главное начать этот процесс. И только в этом случае планетарные энергии обеспечат продвижение вперед, несмотря ни на какие обстоятельства и преграды, и приведет к успеху и достижениям, как психологическим, так и материальным. При этом необходимо развивать ощущение правильной оценки человеческих ценностей, включающих в себя внимание к другим людям и их потребностям. Интерес к мистике и загадкам прошлого подарят потрясающие инсайты, меняющие отношение к жизни. В принципе, этот день предоставляет возможности для роста и развития. Можно превзойти все свои ожидания.